Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот вы сегодня уезжаете. Скажите, в каком комплексе вы отдохнули и насколько вам понравился отдых в Болгарии. И вообще поделитесь своими впечатлениями. Как у вас прошел отпуск? С какой стороны вы приехали? В России. Мы с Россией прилетели, с столицы России, Москвы. Мы очень давно здесь. Мы уже, наверное, лет 6-7. Но я уже не помню. Ну, тебе нравится в Болгарии? Конечно. Все здорово. Уезжать, наверное, не очень хочется. Там, говорят, прохладно сейчас. Да. Прохладно, да? Ну, В Болгарии люби... очень даже великолепная погода. Да, вот с погодой вам вообще повезло. Правильно я понимаю? В Болгарии понимаю. всегда великолепная А садом передавали дождь. Великолепное вот. море. Великолепный воздух. Великолепная еда. Я очень В Болгарии очень... все великолепно. Приезжайте обязательно сюда. Здесь очень много интересного. Очень много есть чего посмотреть. А люди, которые отдыхали здесь... В первый раз могут сказать, что это просто потрясающе Мы сегодня набросали в море кучу монеток для того, чтобы в следующем году оказаться в нашей любимой солнечный Болгарии. Слушай, здорово. Не, ну таких вообще нельзя отпускать домой, конечно. Здорово. Вот мне меня сами апартаменты, которые проживали. Вам все понравилось? Достаточно а было уютно? Я понравилась честно говоря. Все не понравилось. Мне мне вообще, даже... Все здорово, Тут да? Все здорово, все отлично. Настолько вот комфортабельно, можно посмотреть, вообще все просто потрясающе. Слушайте, очень ну... уютно просто и очень просто удобно. Просто, не просто потрясающе, здесь просто супер. -скоро. Тебе вопрос, ты мне скажи, когда вы вернетесь обратно? Как ну... ты думаешь по твоим э, планам? Ну, летом как всегда. А, после школы все-таки, да? Да. Хорошо. Ну, мама, ну, моя мама и бабушка мои были здесь даже зимой. Слушайте, ну вообще здорово. Но я так думаю, что вы компанию Евродом 21 посоветуйте своим друзьям, Обязательно. знакомым. Обязательно. Да, я посоветую Спасибо, спасибо вам огромное. Правда, отпускать вас точно не хочется на родину, но, но судя по всему, мы скоро вас ждем обратно. Созвонимся в феврале. Все, спасибо, спасибо, спасибо.